Итак, доброго дня, с вами снова Алексей Федорцов и в этом видео мы рассматриваем кейс в нише «Ремонт квартир, отделка квартир, город Санкт-Петербург» и «Канал трафика, таргетированная реклама Инстаграм, настройка через рекламный кабинет Facebook. Сейчас с этого вида перенесемся на скринкаст экрана монитора, чтобы пройтись по всей результативности. За этот небольшой срок мы разработали заказчику лендинг настроили рекламные кампании и с помощью пикселей Facebook настроили, с помощью инструмента специально настроенная конверсия, настроили рекламные кампании с целью конверсии. Но подробно по статистике сейчас перейдем на экран монитора и все подробно рассмотрим. Переходим. Итак, перейдем к результативности рекламных кампаний. За весь период мы получили чуть больше чем 58 обращений на да, 59 обращений с декабря по январь. Если посмотреть по графику, то 10 декабря мы начали показ рекламы и сейчас у нас 23 января 2021 года. И самая результативная кампания нам принесла 58 лидов со средней стоимостью 315 рублей. Надо заметить, что трафик у нас идет на сайт. Рекламные кампании настроены с целью конверсии, и у нас большое количество объявлений было протестировано. Вот вы видите, что не менее 8 на каждую группу, и по ней вот разные результативности. Естественно, мы уже провели оптимизацию по группам объявлений, по самим объявлениям, и сейчас происходит оптимизация по плейсментам. Итак, за весь период по самой результативной кампании мы потратили 18 326 рублей а, и получили такой результат. А некоторые заявки приходят повторно, то есть некоторые люди заходят по рекламе вновь и остают, оставляют заявки. Ну, таких за весь период было не более шести. Мы постоянно поддерживаем обратную связь с заказчиком. Надо заметить, что а, наш заказчик очень ответственно подходит к этому делу и без наличия сквозной аналитики он нам поставляет обратную связь по каждой заявке, что очень удобно, и мы можем постоянно держать руку на пульсе по качестве льда. Это, за это, конечно, большое ему спасибо. Итак, вы на графике можете видеть, что был... Были небольшие скачки по стоимости заявок, и на данный момент у нас после последней, последней оптимизации у нас стоимость заявки а, еще более снижается. И мы рассчитываем. В ближайшее время с разрешения заказчика увеличить бюджет и попробовать запустить еще дополнительную группу объявлений, чтобы увеличить количество лидов. До этого мы а, работали по четкому техническому заданию, чтобы мы, не превышая там бюджет 500 рублей в день, получали стабильно а, качественные заявки. Ну, собственно говоря, к чему мы и пришли за весь этот период. А мы уже подготовили ряд новых аудиторий на основании пикселя в том числе для того, чтобы мы могли в любой момент увеличить эту результативность как по количеству лидов, так и по их стоимости. Поэтому теперь мы, в принципе, ждем отмашку. Давайте посмотрим по своим объявлениям и отдельно пройдемся по креативам, которые мы подготовили для заказчика по ремонту квартир в Санкт-Петербурге. Мы не будем смотреть, да, как выглядят рабочие самые креативы, чтобы не раскрывать коммерческую тайну. Скажу лишь то, что мы использовали... Ну, то есть мы самостоятельно подготавливали эти креативы, потому что у заказчика на момент старта не было информации, то есть, в принципе, это для него новое направление – ремонт квартир. То есть, ранее были эпизодические ремонты, но сейчас он решил пойти именно в этом направлении, и мы ему в этом помогаем. До этого больший упор был на плиточные работы. В принципе, с этого проекта мы и начали с ним сотрудничать. И креативы мы разрабатывали самостоятельно, собрали материал, с помощью дизайнера сделали креативы на основании нашей предыдущей работы по ремонту квартиры и вывели из них самые результативные, посредством тестирования, естественно. И вот эти результаты, в принципе, вы видите. Если бы мы, конечно, начали сразу с самых результативных, то, скорее всего, цена заявки была бы ниже, потому что... Но без тестирования никуда не денешься, и на каждом рекламном аккаунте мы обязаны начинать тестирование для того, чтобы алгоритм Facebook, починить себе алгоритм Facebook, то есть найти самые выгодные связки. Вот. В принципе, такая результативность по этому проекту. Мы продолжаем работать и надеюсь, что в ближайшее время сможем увеличить результативность. Вот. На этом все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если вы занимаетесь ремонтом квартиры в другом городе, не в Санкт-Петербурге, смело обращайтесь. За консультацией все объясню, покажу, каким образом мы работаем, чтобы понять, каким образом мы можем помочь вам. На этом все. С вами был Алексей Федоцов. До новых кейсов.